добрый добрый вечер вижу что вы собираетесь вот наконец-то а, так все здорово Итак, первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за хорошее настроение за то что у нас с вами сегодня новый разбор а, тема довольно новая а для меня по крайней мере а я как-то жила без этого футбола и нормально все было но тут ко мне обратились болельщики болельщики клуба локомотив футбольного клуба и сообщили ужасную новость оказывается главного тренера локомотива юрия павловича семина ну можно сказать подсиживают до да, убирают с поста главного тренера а, а, при этом а юрий павлович вывел команду там на высокие рубежи они стали занимать а, высокие позиции до да, выигрывать команда стала а, ну, получать призовые места да но ну, ну, все что нужно в футболе то есть он очень хороший тренер он а, работает с коллективом ну и так далее и тому подобное и вдруг генеральный директор василий александрович кикнадзе решил его заменить новым тренером и у всех недоумения, все не могут понять в чем дело и я когда посмотрела интервью которое мне сбросили я увидела сразу в чем причина а на самом деле каждый из вас если посмотрит это интервью вы тоже а, увидите увидите эту причину каждый из тех кто у меня на канале не новичок но а, тем не менее для образовательных целей и для тех кто у нас на канале впервые может быть либо кто просто в теме футбола да я расскажу невербальные сигналы тела которые нам подскажут почему произошло вот это произошла эта несправедливость почему э, семина э, убирают из команды и я думаю что каждый кто в теме футбола кто в теме этой истории э, наверняка это ну подсознательно как-то или по каким-то другим сигналам э, об этом знает но сейчас мы с помощью сигналов тела выявим правду в чем причина а Итак, да здравствуйте здравствуйте кто подходит а мы не будем долго рассуждать и так уже четыре минуты прошло я их потом вырежу чтобы у нас а не было лишнего в записи а значит сейчас я себя убираю и давайте тогда а я сейчас включаю видео и вы мне пожалуйста в чатик поставьте плюсик если у видео нормально все со звуком и минус поставьте если со звуком все ненормально я тогда буду колдовать Итак, первый фрагмент вы в последнюю неделю как-то соблюдали такой режим молчания почему Ну, я бы не сказал что мы последнюю неделю соблюдали режим молчания я думаю что наш режим молчания длится гораздо дольше но ну, сразу же так вижу плюсики все хорошо значит сразу же не отходя далеко от этого моментика мы видим что сейчас он сидит немножечко вжался в кресло но при этом ну еще смотрите челюсть он прячет о чем это говорит это сдерживаемые эмоции но при этом у него прошла улыбка Но ну, о чем это говорит это это говорит в первую очередь о том что настроение у него нормальное и у него есть что скрывать есть скажем так он не не запуган он не но ну, не в плохом настроении он как сказать он пришел и знает, что ему сказать. Он, это некое торжество, которое он пока до поры до времени хочет придержать при себе. он не хочет его показывать. Ну, свои эмоции он пока держит в себе. Ну посмотрим дальше да, ну и при, челюсть сама просится наверх, при этом смотрите такой хитрый прищур, а, о чем это говорит, на вот когда нижнее века напрягается, это говорит о том, что человек а, как он подозрительность, это подозрительность в человеке а, присутствует, да, он как бы присматривается, он как бы принюхивается, он как бы пытается ситуацию немножечко рассмотреть получше но это пока первые штрихи идем дальше и весь тот вся а вот а, иллюстраторы пошли иллюстраторы это а, жесты которыми человек иллюстрирует речь для чего для того чтобы а, больше дать эмоций, больше а, а, вот этой вовлеченности да то есть он эмоционально вовлечен в этот разговор а, да еще вот маленький сигнальчик пропустили сейчас и весь тот значит смотрите вот напряг подбородок и э, поджал губы о чем это говорит вот напряжение подбородка это упрямство это саботирующая позиция а при этом смотрите он все-таки челюсть держит старается держать внизу почему потому что он не хочет нам с вами показывать свои настоящие эмоции но при этом он будет отстаивать свою позицию он пришел сюда не договаривался не находить компромиссы он пришел отстаивать свою позицию он не сойдет ни на 5 ну там не не на полметра от своей позиции да вот он четко будет на ней стоять вот перед нами человек который сейчас настроен решительно отстаивать именно то с чем он пришел а дальше вся оживленная дискуссия которая развернулась вот дискуссия обратили внимание немножечко так оттолкнул локтем о чем это говорит о том что та информация которую он сейчас нам дал она ему очень сильно не нравится и он хотел бы от нее оттолк он хотел бы эту ситуацию оттолкнуть от себя ну наше тело она как бы помогает нам всегда выражать свои мысли даже те мысли которые мы пытаемся спрятать которые мы не хотим пока Показывать. здесь мы видим что он пришел а, и а, часть своих эмоций он старается держать в себе а, вот а, старается держать челюсть ниже и вообще если он всегда так разговаривает он всегда старается свои эмоции не показывать а, но перед нами человек который а, довольно искушенный в впер... а, ну, если он всегда держит челюсть низко вот при разговорах при таких при том что дает он интервью предположим в данном случае и вообще если он держит челюсть низко он старается не показывать своих истинных мыслей и так далее но мы с вами можем это прочитать не только потому по, эмоци ну, по эмоциям мы можем прочитать и по жестам и в данном случае отталкивание локтем как раз и говорит о том что вот то о чем вот именно это слово которое он произносил во время когда оттолкнул а, локтем оно доставляет ему неудобства как надоедливая муха он хочет от нее оттолкнуться а, дальше круг а, решение совета директоров она в значительной степени а вот а, сейчас секундочку я пропустила похоже Дискуссия, которая развернулась в видите дискуссия ему не нравится именно дискуссия круг а вот смотрите, облизал губы. Вот это очень важный фактор. А губы человек облизывает, когда ему что-то нравится, когда он видит перед собой что-то вкусное, а, ну образно вкусное, а когда он видит перед собой конфетку, которую он хочет взять. А, в данном случае он говорит о совете директоров. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что решение, которое принято советом директором, а, директоров, ему очень нравится, и поэтому он облиз губы. Но вот по этому, а, знаете, вот по сути мы с вами сейчас определяем базовую линию поведения этого человека для того, чтобы дальше понимать, да, а, как он реагирует на те или иные слова, которые сам же и произносит. А в данном случае решение совета директоров его полностью устраивает, но мы с помощью этого поняли, что а, когда ему что-то нравится, он облизывает губы. И дальше а, это будет такой, знаете, ключик для дальнейшего распознавания его эмоций для того чтобы мы с вами определяли что конкретно ему нравится в этом решении что конкретно ему хочется видеть вот в новом тренере да ну и так далее и тому подобное а идем дальше решение совета директоров она в значительной степени велась видите челюсть вниз опустил опять о чем говорит он не хочет распространяться о том что было ну, на совете директоров он не хочет рассказывать в принципе вот старается минимально выдать нам информацию но мы видим что при этом его очень радует то что было на совете директоров то что совет директоров принял его позицию явно потому что даже опуская челюсть у него идет скрытая у. Улыбка. А дальше теми, кто поддерживает Юрий Палч. А вот насчет uh, юрий Павловича uh, здесь пошла эмоция неудобства. Я ее так называю, когда у человека нижняя губа оттягивается как бы вниз. Uh, всегда uh, эту эмоцию мы встречаем uh, в тех моментах, когда человек, попадая в какую-в uh, какую-то ситуацию, боится быть, uh, например, не в своей тарелке, боится быть осмеянным, uh, когда uh, поведение какого-то человека uh, вот он примеряет на себя это поведение и понимает, что это ему не подходит. А, ну такая, знаете, осуждающая немножечко позиция, но это как раз позиция социальная, а, где в социуме мы все общаемся, да, и когда мы видим какое-то ну, неприятное поведение со стороны другого человека, у нас может появиться вот эта эмоция. И посмотрите, при каких словах она появилась. Еще раз. Велась. вот кстати губы облизал а, а, вот, а, по поводу совета директоров я тут не не затронула получается еще так корпусом немножечко расширил пространство то есть а он красуется он красуется решение совета директоров ему очень сильно нравится и он а, всячески пытается это скрыть а вот дальше смотрим. теми кто поддерживает юрий Палч вот видите теми кто поддерживает юрия павловича вот здесь он конечно же очень сильно осуждает для него это поведение считается даже асоциальным. А, ну вот в какой вот вот эта эмоция она выражается как раз в те моменты когда мы даже это даже не презрение это ну как бы презрение но очень сильное презрение презрение это эмоция сравнения Ну, скажем так когда это самая новая эмоция когда люди у них появились классовые разделения и человек более высокого уровня встречая человека а, ниже уровня а, ну, смотрит на него и а, демонстрирует эмоцию презрения то есть показывает я выше тебя по статусу а вот неудобство, вот эта эмоция уже она еще дальше чем презрение то есть а, там если просто сравнение то здесь уже осуждение конкретное осуждение да вот за то поведение о котором он сейчас а, ну, говорит да которая он имеет в виду и у него вот эти вот пошли губы вниз нижняя губа вот так вот пошла вниз видите да пожалуйста плюсик в чате напишите чтобы я видела что вы не разошлись есть плюшки мы идем к следующему фрагменту да я обязательно сохраню эфир и вырежу там начало то что у нас там не со связью было не очень значит следующий фрагмент давайте плюсики в чатик у Юрия Павловича был контракт. Был контракт, который стекает 31 мая, как у любого наемного работника. Я точно такой да да да смотрите когда он говорит я точно такой же наемный работник мы видим что эмблему он выдает совсем не ту вообще знаете это жесты эмблемы которыми мы ну, вот, делаем ну, под как это иллюстраторы эмблемы а, то есть иллюстрируем свою речь когда мы говорим утвердительную вещь наша голова кивает как бы в такт тому что мы говорим когда мы говорим отрицательно вещь мы качаем головой нет а когда мы говорим ну что-то такое о чем мы не знаем мы вот поднимаем плечи а то есть эмблемы они всегда присутствуют когда мы разговариваем с людьми мы дополняем свою речь всегда жестами Ну, не всегда может быть кто-то менее эмоционален но чем больше человек вовлечен эмоционально тем больше он выдает этих эмблем э, иллюстраторов и так далее в данном случае мы видим что когда он говорит что э, я такой же наемный работник он качает головой нет то есть сейчас в данном случае в таком ну как это рассматривать он считает себя а ну несколько выше юрия павловича и поэтому он так вот эм ну скажем а он сейчас не думает о том что про ну это это не скоро его контракт закончится то есть более неприкасаемый он в данном случае нас причем настолько неприкасаемый а видимо он очень хорошо заинтересовал а тех людей которые принимают решения и сейчас в вот и даже его подсознание вторит его словам и а, ну, подтверждает то, что он считает, что с ним ничего не случится. То есть а Юрий Павлович, этот вопрос уже решен, что у него контракт заканчивается, а вот у меня контракт еще не скоро закончится. И вот это вот качание головой, что, а, то есть, ну как-то вот меня сравнивать вообще с ним не стоит. в наемный работник, как и он. Кстати, это позиция Юрий Павлович, который он не раз озвучивал там, в дискуссиях на советах директоров а у вас простите когда истекает контрактный секрет в декабре 24 -го года у меня пятилетний контракт видите какая он пытается опять скрыть свою радость при этом напряг подбородок то есть не дождетесь от меня каких-то ну скажем мягкости какой-то до да, какого-то сочувствия у меня все в порядке и я не собираюсь с вами разделять какие-то тревоги по поводу какого-то юрия павловича у меня все хорошо поэтому от, отстаньте от меня э, ну я я вам скажу только то что хочу сказать Ну вот это вот саботирующая позиция скрывание эмоций э, ну и при этом он довольно радостен просто он старается этого не показать Показывать. Видите, вот это вот а, в замедленной съемке. А, так, дальше следующий фрагмент. А чем вас так привлек Николич? Кто вам его предложил, порекомендовал? Может, вы где-то его сами увидели? Смотрите, ну совсем нет никакого. А Николич это вот для тех, кто не в курсе, это новый тренер, которого он вызвал из за границы, который сейчас учит русский язык для того, чтобы тренировать наших футболистов, который вообще, но ну, не непонятно откуда взялся, да вот. А у нас есть замечательнейший тренер Юлий Павлович семин которому сейчас дают просто пинка, и на его место едет какой-то Николич, и получается. Когда вот у директора спрашивают, кто, ну, какие у него достоинства, и видите, какое скучающее лицо при перечислении достоинств. У него абсолютно нет никаких, никакого энтузиазма, когда он вспоминает о достоинствах того, кто он придет на смену э, старого тренера. Ну, казалось бы, если действительно новый тренер так хорош, что имеет смысл разорвать отношения со старым, то здесь должны были быть эмоции. Он Должен был сказать, ребят, тут вообще вот это просто кладезь это случайно получилось. Я его отхватил, можно сказать, эм, ну э, перехватил у других да клубов. Ну вот как-то должны были, ну не знаю, какие-то эмоции взыграть. Но здесь, смотрите, вот это скучающее лицо, и он начинает перечислять какие-то там достоинства. Марко яркий человек. Очень, очень яркий, но с таким скучающим видом. Ну, как бы я, я совсем не верю. А вы верите? Поставьте десятку, кто верит, а пятерку, кто не верит, что он яркий человек. Вот, судя по тому, как об этом сказали: молодой, 40 лет. Тренирует 17 лет. Зарекомендовал себя как амбициозный, в хорошем смысле этого слова, смелый. Видите, вот это вот здесь, конечно, плохо видно, но мы видим, что напряг подбородок, да, он с трудом вспоминает слова. Вот вижу пятерочки. Я думаю, что десяточек у нас в чате и не будет, потому что действительно, ну вот так о достоинствах нового тренера, ну говорить, ну как-то очень неубедительно. Хорошо разбирающийся в вопросах тактики, атакующий, что для меня было очень важно. Тренер а, получил положительные отзывы из Испании, и из Англии, и из Сербии, из России. Вот Кузнечик правильно э, пишет э, говорит ровно, ровно, ровно, ну, как бы вообще без эмоций. Ну, перечисляет что-то такое, вообще не несущественное. Нашел возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую нас исповедует, близка той философии, которой придерживаюсь я. А вот здесь вот пошли эмоции. Та философия, которую он исповедует, близка моей. Вот что самое главное. А философия, знаете, какая? Ну, до философии мы дойдем. А, Но ну, здесь все-таки э, поняли, да? Ему просто понравилось только одно в этом тренере. Не деловые его качества, а просто схожесть взглядов, э, с ну вот с э, Василием э, Кикнадзе вот и все а вы какую хотели бы видеть философию в игре лазер первое вот вы понимаете первый подход к теме главного тренера у меня немножко с другой стороны он у меня для стороны экономической вот губы облизал я тут приблизила как смогла а, и сформулировал бы следующим образом еще раз облизал губы видите вот где собака зарыта называется то есть э, вопрос чисто экономический а, ну в общем то это не страшно скажете вы и я с вами отчасти соглашусь да конечно же команда должна зарабатывать деньги но а здесь зарыта еще более глубокая собака а, давайте дальше те обязательства которые взял на себя клуб в последние годы чрезмерно они не соответствуют тем возможностям, которые имеет клуб. Ну, вы видите что э, говорит отрицательные вещи но качает головой да а все-таки они соответствуют но ему сейчас надо немножечко факты подтасовать для того чтобы объяснить почему он выгоняет старого тренера ну а здесь конечно же я стала искать в интернете да э, но ну, какие-то высказывания да вот по поводу финансовой составляющей э, Ну, неужели все так плачевно и неужели вот перед ним Действительно, руководство клуба ставило а именно эти задачи, да, зарабатывать деньги. Но ну, насколько я ну вот разобралась в теме этот тренер который сейчас с которым пытаются попрощаться и 31 мая явно попрощаются в локомотиве так вот он всегда ставил на первое место как раз не денежный вопрос а вопрос вот командной игры вот на он сделал так что команда стала выигрывать команда ну и этого тренера очень сильно любит команда любят болельщики Ну то есть это любимчик а, это человек который действительно работает с командой и выводит и делает из этой команды чемпиона поэтому естественно вот эта вся любовь всеобщая к этому тренеру а получается что сейчас а, директор клуба пытается этого тренера сместить а, этот тренер всегда старается а, как бы отдавать предпочтение именно игре именно команде именно выигрышам а, в то время как а, а, экономика экономическую составляющую он ну во вторую очередь рассматривает и здесь очень важный такой момент я немножечко в этой теме разобралась оказывается в ну вот локомотив он не только на играх зарабатывает в футболе идет большой объем заработка с того что они воспитывают молодых футболистов и потом продают их ну там как-то по-другому называется в другие клубы. И вот это очень хороший источник заработка. Но для того, чтобы вот такого игрока воспитать, нужно в него очень много вложить. Он должен поиграть э, в основном составе, для того, чтобы его заметили. И получается, что а, вот э, тренер он старается всегда ставить ну на первое место выигрыш команды ставит на первое место именно игру именно людей и часто в ущерб вот этим вот коммерческим моментом то есть он не выводит но ну, ну, можно сказать новые товарные единицы или как это ну новых футболистов которых можно продать он именно коллектив создает до да, который выигрывает тут получается что два направления должны вот в каждом в каждой команде и вот здесь нужно баланс найти и как я узнала оказывается этот тренер семен да он не ну, не не продвигает вот этой вот коммерческой а, составляющей и поэтому а, получается что а, пошел конфликт между а, василием Кинг, кикнадзе и а, юрием семиным а, получается что василий кикнадзе очень хочет больше зарабатывать вот именно на этой а, торговле игроками и а, здесь ему мешает очень сильно главный тренер и получается что как раз сейчас истекает срок контракта главного тренера и вот этой ситуации воспользовался директор вот которого мы сейчас видим а, да ну и вы знаете я поискала в интернете высказывание высказывание сова, самого василия кикнадзе а, буквально год назад а, 29 марта 19 года а, он а, ответил смотрите вопрос такой какие задачи руководство поставила перед вами он как раз тогда вступал в должность э, генерального директора команды э, локомотив, и он э, ответил вот на этот вопрос, какие главные задачи и что он отвечает. Три основные. Значит, первое самое главное на тот момент это спортивный результат мы договорились что принципиально важно в каждом году из этой пятилетки участие в еврокубках учитывая успешное выступление лока в последнем сезоне это не самая сложная задача но если вспомнить что творилось с командой последние 10 лет это означает что мы должны сохранить победный настрой а, значит первая команда это первая задача это все-таки футбол понимаете вот еще год назад приоритеты были футбольные правильно дальше вторая задача финансовая но финансовая не по продаже игроков а именно необходимо серьезно улучшить положение клуба за счет привлечения коммерческих партнеров то есть это реклама этой задачей мы занимаемся в ежедневном режиме и только третья задача перед ним которая ставилась это вот он говорит и особый акцент на работу с российскими молодыми игроками абсолютно необходимо чтобы каждый год один-два футболиста из молодежи появлялись в основной команде то есть еще год назад приоритеты у самого василия кикнадзе были другие сейчас же в связи с кризисом видимо ему захотелось больше зарабатывать вот и вся э, как бы математика а, и поэтому он ну, пытался возможно пытался как-то а, найти себе соратника в лице главного тренера но главный тренер а, все равно гнул свою линию он старался вот именно делать футбол а не делать а, единицы которые можно продавать до да, а, на которых можно зарабатывать и здесь получается что нашла коса на камень вот такая история и а, по, по поводу невербалики мы видим что <свистые> <постит> на вопросе именно вот а, по поводу молодых футболистов по поводу а, а, заработков у него идет облизывание губ облизывание губ это конфетка то есть он заинтересован целиком и полностью именно на финансовый результат ему уже не нужны вот эти вот а, спортивные результаты которые еще год назад были важны сейчас ему он переключился и хочет чтобы главный тренер пошел за ним а главный тренер отстаивать в первую очередь очередь команду а, так э, дальше следующий э, следующий фрагмент я здесь еще тоже хочу отметить знаете тут э, в этой оживленной полемике которая идет без нашего участия достаточно долго воспринимать что есть вражда воспринимать что есть конкуренция что есть ну вот смотрите мастер а, ну и давайте разберемся, существует ли вражда, конкуренция и так далее. А давайте еще разочек посмотрим вот этот моментик, потому что тут а, очень важно. Давайте пронаблюдаем. Тут, мне кажется, я даже отвращение немножечко увидела, а, когда он говорит... И еще тоже хочу отметить, знаете, тут а, в этой оживленной полемике, которая идет без нашего участия достаточно долго, воспринимается, что есть вражда, что есть конкуренция, воспринимает что есть... С моей стороны, точно. Видите, а, облизал губы. А, так, да. Нет ни вражды, ни конкуренции, ни... Видите, говорит, нет вражды, нет конкуренции. Да есть вражда, есть конкуренция, а, и и дальше он нам это докажет своей невербаликой. А, челюсть вперед, то есть вот челюсть внизу, да, он держит ее, старается внизу держать. Но вот видите, как губа вперед вместе с челюстью, а, у него такая как бы саботирующая позиция, да, он а он как бы драться не настроен, но при этом он если что, он готов ударить он готов нанести превентивный удар вот вот эта челюсть как вы понимаете это ударная сила то есть при том что он старается изображать из себя такого безобидного человека но он готов отстаивать свою точку зрения и очень сильно всеми возможными методами желательство нежелание доказать кто был прав. видите презрение челюсть вверх смотрите челюсть все-таки вверх пошла а, о чем это говорит но ну, не может он свое торжество скажем держать при себе вот в данном ну вот в данной ситуации он все равно выигрывает его контракт закончится не скоро до да, через четыре года а, а контракт его конкурента но ну, судя по тому как вот мы сейчас видим как он говорит о нем он действительно является его конкурентом и он является костью в горле для самого василия кикнадзе и поэтому мы видим что вот это вот ну во первых презрение презрение в отношении поверженного врага он радуется радуется тому что вот он в данной ситуации он выше и ему хочется всегда быть выше ему конечно доставляет много неудобства то что мы мы все отстаиваем да все все болельщики отстаивают сейчас все просто поднялись против него да и начали прям вот отстаивать юрия семина потому что реально очень хороший тренер который выводит команду на первые места в прошлом году они по моему второе место заняли ну то есть это очень сильная команда благодаря именно главному тренеру которого все любят который вот действительно работает над тем чтобы команда выигрывала это самое главное он в его системе ценностей самого самое главное чтобы команда выигрывала то что было важно еще год назад для самого василия кикнадзе выигрыши команды до да, спортивные результаты но сейчас у василия кикнадзе приоритеты поменялись а вот юрий семин он остался как бы вот немножечко можно сказать в прошлых приоритетах да он все-таки болеет за команду что сейчас не совсем в тренде да Поэтому, да, видите, вот такая реакция. А, да, бывший спортивный комментатор а стал таким важным. Не знаю, кто это такой, я так глубоко не копала, но а, мы видим, что здесь на лицо, конечно же, конкуренция а, и на лицо сейчас торжество. Торжество перед поверженным врагом. А дальше следующий фрагмент. Вы считаете, что Николич будет играть вот в футбол прямо атакующий? Ну, я думаю, что у нас он пойдет более более осмысленно, все-таки согласитесь у нас постоянно сегодня игра э, в обороне это сильное место нашего клуба мы известны этим да но только благодаря кому мы сильны мы сильны вот в этом да, в, в обороне благодаря именно э, главному тренеру Юрию Павловичу, елки-палки. Вот берет вот эти все наработки, которые сделал Семин, да, он просто берет. Это же все останется в команде, и он думает, что вот на этих наработках он еще четыре года протянет. А, но, ну, конечно же, время все покажет. Но вот в данном случае он, конечно же, рассчитывать на это. Мы умеем сушить, при том, что а, определенные изменения, которые произошли после неудачной игры. В Лиге Европы я имею в виду... Вот э, по поводу неудачной игры видели, плечом тоже, от, э, лок, локтем оттолкнул. А ему вот это не очень понравилось, но кому понравится неудачная игра? Игру с Атлетико, два матча, сколько уже там, практически почти три года тому назад, они заставили поменять, мы стали играть более плотный футбол, мы стали накрывать лучше. Но это привело к определенным проблемам в обороне просто у николича опять-таки предыдущие команды никогда не были лидерами лиги там по владению мячом <звы> ну посмотреть насколько результативно они играли ну конечно не сначала он ставит не вообще играет словами посмотрите сначала он ставит ему в достоинство что он ведет но ну, он будет делать атакующий футбол но ведущий говорит так он же не атакующий вообще тренер он никогда не атаковал на что он говорит? Ну посмотрите вот э, результаты игры. Так все-таки, все-таки получается, что э, ну сам себе противоречит, да? Он бы сначала говорил тогда вот посмотрите, у него какие результаты, да? Вот именно поэтому я его выбрал. Нет, он сказал, что это тренер атакующий. Но когда ему возразили атакующий, что он не атакующий совсем, а он сказал, ну посмотрите тогда вот вот туда. Ну то есть получается, что он сам не знает достоинств этого нового тренера он просто берет тренера который просто с ним не будет спорить у которого под боком можно будет проделывать свои делишки которые выгодны больше именно вот ему его интересам его приоритетом футбола больше здесь не будет понимаете вот при этом составе руководства футбол уже отодвинется на второе третье и десятое место футбол здесь заканчивается вот вот когда наступает пора денег деньги может быть какое-то время они и постригут но футбол вот в локомотиве заканчивается а, благодаря вот этому решению дальше для чего мы работаем на кого мы работаем это тоже одна из точек дискуссии вот я тоже упоминал что в мадриде мы там год назад сверх палшим вели дискуссию вот смотрите а вели дискуссию видимо очень а, на повышенных тонах вели дискуссию и не, про, не пришли к компромиссу потому что мы видим реакцию а, ну во-первых злость а, напр напряг губы губы поджал а, челюсть поднял вот здесь а, все-таки а, на повышенных тонах а, это, это вот как раз агрессивность присутствовала в той дискуссии очень сильно а, понимаете вот это уже а, челюсть, это борьба, да, борьба, открытый бой. А, то есть он с ним явно очень сильно спорил. Спорил и даже враждовал. И осталась обида, осталась не до, скажем так, не до... Недосказанность, ну какие-то еще аргументы остались. Не только аргументы, но а, ну, злость осталась очень сильно. Вот эта вот реакция говорит о том, что он сильно зол на него за то, что тогда не договорились. А дальше. А подбородок. Сейчас дальше. Видите, подбородок напряг. Вот сейчас а, а, видим. Юр. Видите? видите как и напряг подбородок то есть и саботирующая позиция, и то есть вот все весь комплекс э, обиды обиды злости э, всех негативных эмоций у него еще вот с тех момент э, с тех времен остался э, ну и дальше уже как снежный ком вообще такие вещи они стоят вот начаться да и дальше уже все наворачивается на это и уже идет вот вот вся весь негатив собирается вот в этот комок и сейчас у него он, вспоминая, возможно, что с этого момента пошел этот негатив. Палач говорил мне, что он всегда будет на стороне игроков. Видите, он всегда будет на стороне игроков. И пошло вот это осуждение: осуждение, неловкость. Видите? Я ему вот. говорил, что я всегда буду на стороне клуба. Но это нормальное явление. Тренер а... должен защищать игроков. Возможно. Менеджеру нужен результат клуба. Возможно. Не совсем. Я считаю, что клуб больше меня, больше Юрий Палчи, больше любого из тренеров, больше любого из игроков. И э, важно, чтобы развивался клуб и команда, естественно, как важнейшая часть клуба, потому что мы обеспечиваем деятельность команд. Конечно. Ну теперь смотрите, вот что он на самом деле сейчас сказал. Он сейчас сказал, что команда это просто такой придаток придаток который мы будем просто использовать для того чтобы рубить бабло вот и все то есть клубу сейчас нужны деньги и неважно, что при этом будет страдать команда команда должна для нас вот нам приносить деньги приносить какую-то Ну, мы должны скажем так игра уже отходит на второе место на первом месте это деньги команда будет нам в клювике их носить ну и на вот этом на этих наработках которые сделал юрий палыч э, будет э, ну, какое-то время будут э, ну, я думаю цениться игроки возможно вот для продажи да. А получается что сейчас э, наработали какой-то вот определенный уровень да и вот с этого уровня получается лучше продавать э, э, получается имя наработали и с помощью имени э, можно будет лучше успешнее вести коммерческую деятельность именно для клуба а, ну и я думаю что с советом директоров у него а, именно так хорошо все получилось потому что он смог а, обрисовать смог а, их убедить в том что действительно приоритетнее зарабатывать деньги да чем играть зачем играть вот поиграли с этого дивидендов мало да там какие-то копейки со спонсоров а вот с продажи игроков там нам нормальные деньги пожалуйста вот а, видимо он этим их зацепил да, их этим убедил, и поэтому они на его стороне. А, совет директоров. А вот такая история. Дальше. Следующий фрагмент. Но вот такого варианта, я не знаю, как с Фергюсоном было, было объявлено за год, что он заканчивает, его поблагодарили, он сам назвал преемникой. То есть так, вот так не получалось делать. А можно, никак. можно вот только, давайте тоже посмотрим. Вот да. Весь ураган, который бушует, откуда он взялся? начиная с нового года со стороны клуба было пять сообщений первое сообщение мое там после каких-то сборов не помню там, думаю что где-то февраль то что у нас юрий Юрием Павловичем разные виды на развитие клуба разные понимания стратегии развития клуба И это правда я еще об этом только что говорил второе было то что я буду предлагать Совету директоров несколько кандидатур, в том числе и кандидатуры Юрия Павловича? Ну, конечно, в том числе кандидатуру юрия павловича Ну так для галочки конечно же он предложит эту кандидатуру но сам же и опровергнет потому что явно там нашла коса на камень и uh, юрий Павлович, он как кость в горле uh, с его участием продавать игроков не получается не получается вот этой схемы и получается для того чтобы эта схема хорошо заработала мешает юрий палыч его сейчас успешно убирают вот такая история. Видите, эмоции. И на самом деле, вплоть да. до решения сайта директоров, это были все месседжи, которые мы отправляли в аудиторию. Дальше все разворачивалось силами людей, которые близки, которые любят, которые волнуются, сопереживают и так далее. И часто достаточно те суждения, которые позволяли себе отдельные граждане, выходят за рамки дозволительного и приемлемо и наконец когда уже совет директоров принял решение еще было два месяца было заявление клуба и до да, три месяца и два интервью средства директоров Ну, в общем месседжи это предупреждение да я так понимаю но вообще шикарные предупреждения такие полунамек, намек полу, полу какие-то такие предупреждение по полу какие-то знаете из серии вот из женских обидок да я я же я же ждала что он не пришел да я же так он же должен был догадаться вот из этой серии да он же должен был догадаться я же ему намекал да а вот вот как то так причем заслуженный тренер а, а как то вот получается с ним сейчас поступают как вот использованную какую-то вещь выбрасывают а, вообще вот знаете очень жесткость его выбрасывают. ну вот с ним расторгают отношения ему там какую-то подачку ну непонятную такую дают но это это все настолько минимально и настолько несоразмерно тому что он вложил в эту команду до да. его просто сейчас заменяют каким-то тренером более Удобным. и вот вот прям реально тут несправедливость и инициатором этой всей несправедливости явно выступает вот этот человек он реально получается что вот по его разговору понятно что он убедил совет директоров что сейчас на данном этапе особенно учитывая кризис в котором находится и их главный спонсор ржд да люди стали меньше ездить в связи с коронавирусом соответственно денег будет меньше, соответственно, нужно зарабатывать. Ну и зачем договариваться с неудобным тренером? А лучше мы его уберем, поставим удобного. Игра как игра, ерунда, команда пусть деньги нам зарабатывает, пускай играет как играет, а, да, а мы будем тем временем вести определенную деятельность и ну делать деньги, просто делать деньги, вот и все. Так что футбол в команде Локомотив заканчивается, как я уже говорила. Дальше следующий фрагмент. Просто я про Николича лично я услышал давно, да. то есть протички какие-то у вас были из клуба в любом случае. Но ну, это, к сожалению, вы знаете, вы же гораздо больше меня в футбольном мире. Но это свойство футбольного сообщества я не думаю что это был движение какое-то для того чтобы сделать э, там больно либо юрию павловичу либо клубу да, думаешь это обычно было было ему очень приятно об этом говорить видите облизывает губы все-таки торжество вот по поводу того что делает он больно юрия павловича присутствует попытка там собрать клики то что я люблю и называю их и пожорством. ну да не люблю не люблю очень не люблю а, да радость ну, облизывает потом... радость облизывает губы да ну вот так получилось удержать информацию сложно мы над этим очень работаем серьезно я думаю ну да работаем серьезно что мы здесь многое поменяем в недалеком будущем Ну, значит ну действительно он он получил он сейчас по сути он победитель и сидит вот как победитель разговаривает уже перестал как-то сдерживать эмоции челюсть видите вверху ну и соответственно Делайте выводы. Дальше. Но если Николич провалится, вы будете виноват. А, я же еще раз повторю: я за все отвечаю. Я отвечаю за финансовую составляющую. Если клуб... Видите, вопрос был по поводу Николич провалится. То есть вопрос был спортивной темы, спортивных результатов. Но опять он переводит на приоритетную тему. Понимаете, для него самое главное это финансовая составляющая, не игра. А, Услышьте, вот его. Стане банкротом это я виноват. Если мы будем бороться не за первые места, это я виноват. Я тоже не хочу. Вот сейчас все время на Николече. А не важно. Ну хорошо, ну любой контракт можно равно Но вместо Николеча придет другой тренер. Но все равно за все отвечает. Видите, Николич будет не согласен делать то, что я скажу. Придет другой тренер. Вот что он сказал. Чаю я. Понимаете? И другого не дано, потому по-другому не бывает. Это спорт. Здесь приходится принимать ответственные решения, жесткие решения, болезненные решения. Но их надо принимать, потому что если их не принять, будет хуже. но куда ж хуже-то? Ну, конечно, лучше, конечно, сейчас выгнать хорошего тренера и начать рубить бабло, пока это возможно. Потому что не равен час, этот, этот источник бизнеса может тоже закончится потому что ну, кризис так коснулся не только РЖД, да, кризис коснулся всех, а поэтому, конечно же, будут урезаны бюджеты, конечно же, покупательская способность команд будет ниже, соответственно, может быть, он с этой затеей даже и провалится, ну, поэтому он сейчас очень торопится быстро это начать делать, быстро взращивать нормальные кадры, которые можно продавать. А вот такая вот история поэтому здесь конечно же э, я полностью подтверждаю что человек больше всего заинтересован именно в деньгах а, нежели в каких-то а, прорывах команды еще что- то но сейчас хочет воспользоваться ситуацией так как предыдущий тренер а, юрий павлович семин а, вывел команду на первые места и сейчас вот а, с позиции первых мест а, василий александрович кикнадзе хочет а, зарабатывать а, побольше денег но а, что из этого получится мы можем про наблюдать конечно же я окунулась в этот мир футбола разочаровалась честно скажу потому что к сожалению не все решается вот по-доброму да не, не все решается так как хотелось бы потому что вот лицо жуткая несправедливость а, несправедливость в том что вокруг юрия павловича собралась команда понимаете собрал вот этот командный дух который он смог создать который вообще командный дух это очень важная сила это а, в когда-то еще в великую отечественную наш народ победил именно благодаря вот этому командному духу благодаря тому что мы были одной семьей понимаете а сейчас выходит на первые места коммерция и что из этого выйдет посмотрим но я думаю рассчитывать на победы локомотива в дальнейшем как-то я, я бы не стала но смотрите сами ну вот так вот а, поэтому давайте мне плюсики поставьте кто со мной согласен минусы кто со мной не согласен и на сегодня у меня в принципе все так я вообще хотела побыстрее закончить но как видите не не получается все так быстро да если кто-то еще не подписался на мою рассылочку если вы хотите на начать изучать физиогномику профайлинг вот так же делать разборы пожалуйста подписывайтесь вот ссылочка будет под видео можете по этому квадратику пройти подписаться значит сразу вы получите от меня подарок так брошюра как эффективно общаться кроме того вы сможете приобрести книгу мою читай лица за 99 рублей электронную потом еще вам будут приходить подарки всего их будет 7 а, кроме того я приглашу вас на свои три бесплатных занятия по физиогномике, где тоже дам полезнейшую информацию которая вам поможет начать изучать физиогномику и уже разбираться больше в людях а, да вижу нас что-то очень-очень мало сегодня но видимо вы после вчерашнего эфира не можете отойти я тогда дам вам небольшой перерывчик чтобы вы немножко переварили всю информацию которую я вам даю последнее время сама тоже возьму себе пару выходных вам хорошего вечера процветания всего самого